Никому-нибудь, а Наполеону Бонапарту приписывают слова, которые он сказал, глядя на один из испанских городов с высоты горного перевала. Как много церквей. И сделал опрометчивый вывод. Значит, народ в стране тёмен и суеверен. У императора Франции не было бы повода сказать это же в отношении Мяцкого завода, даже если бы великий завоеватель взирал на город с высоты Эльменского хребта. Главный храм миасского завода Петропавловский во имя святых Петра и Павла был заложен здесь, где сегодня площадь труда, а освящен в 1815 году. Строила его казна, строила долго, а все это время духовные нужды миасцев удовлетворяла часовня. Была она значительной по размерам, но если прихожанам нужно было попасть в церковь, то для этого им приходилось ехать довольно долго село Кундровы. А с 1782 года была у нас часовня, и судя по списку инвентаря, который там был, и на престольное Евангелие, и все предметы, и одежда священнослужителей, понятно, что именно с этого времени часовня уже выполняла функции храма. Гавриил Амфитеатров, священник с такой артистической фамилией, был, похоже, первым священником в Мяском заводе. Личностью он был интересной, если учесть, что священнослужители того времени – это все-таки гораздо больше, чем просто служители церкви. А один из его сыновей вообще был личностью российского масштаба. Самого же говорила Амфитеатрова смело можно считать и первостроителем Петропавловского храма. Храм был по тем меркам довольно обширный и выстроен был в стиле архитектуры классицизма небольшие главки завершали, очень изящная колокольня. А вот то, что мы видим по фотографиям, которые сохранились, это уже храм перестроенный, последней перестройки. Он перестраивался несколько раз. А в начале 1890-х храм был перестроен вот окончательно, и вот все наши фотографии нам известны именно того времени. Видимо, для первых поколений мастеровых мяского завода на все случаи жизни хватало пасторского слова. Слово священника. Кто собой представлял наш храм и священнослужители? Храм – это не только вместилище духовности, ведь он выполнял очень много разных функций, которые сегодня выполняют множество институтов. Священнослужители наши первыми были учителями, иногда и медиками первыми. А опять-таки вспомним наших разночинцев российских, ведь большая часть из них вышла из духовного звания. Учителя, врачи, чиновники, писатели, поэты. То есть очень много людей, даже по фамилии мы слышим, а Вознесенские, Воскресенские, Космодемьянские, Никольские. Это все потомки священнослужителей российских. Первую женскую школу в мяском заводе открыли также лица духовного звания. Сделал это священник Агафонов в своем собственном доме. При этом в событии присутствовал архиепископ Оренбургский, который дал очень высокую оценку качеству женского образования в городе. Преподавали в школе сам священник Агафонов и дочь Дичка Мария Белова. Первая церковно-приходская школа для мальчиков в мясском заводе была организована позже женской на целых 27 лет. Учились в ней 34 подростка. А вот руководили ей и вели преподавание опять же люди духовного звания. Первым заведующим школы был священник Николай Петрович Сементовский. А много лет преподавал в ней другой священник, дьякон Гавриила Монадский, педагогическая деятельность которого начальством характеризовалась весьма положительно. Мясу со священнослужителями тоже повезло. Говорил, Амфитеатр, несмотря на то, что школа первая была горного ведомства, он там сам преподавал. Преподавал весь его притч, и Диакон, Дичок, и Пономари преподавали в первой школе. Затем в середине XIX века священник Владимир Терентьевич Аманатский написал необыкновенно интересную летопись мясского завода. Сегодня эта летопись хранится в Петербурге, в библиотеке географического общества, куда она была направлена. Это уникальный документ, который будет вскоре опубликован и станет и первой историей мяса станет достоянием всей нашей общественности. Если бы Петропавловский храм мяса не был разрушен до основания в годы воинствующего безбожия, само здание храма могло бы служить путеводителем по тем временным отрезкам, в которые здание перестраивалось под влиянием архитектурных веяний. Сначала здание церкви являло собой образец строгого русского классицизма, затем к нему были пристроены два предела — северный и южный. Но и на этом перестройки не закончились. Византийское влияние знаменитого архитектора Тона возобладало и в российской глубинке. Самое главное завершение. Вот этот громадный купол на высоком довольно барабане, мы видим над центральной частью храма, это тоже уже последнее изобретение. Это уже тенденция византийской архитектуры. Мы хорошо знаем, что в середине XIX века у нас строили храмы прежде всего, под влиянием архитектора Тона. Вот то, что он построил храм Христа Спасителя в Москве. И вот, вот это официальное пятиглавие пошло. И вот довольно большой купол. Это прежде всего вот тоновская архитектура. Внешние величия Петропавловского храма второй половины XIX века, видимо, не случайно. Оно, а так в истории случается часто, отражает внутреннее величие людей в нем служивших – священников Сементовских и Малышевых. Отец братьев Сементовских Николай Петрович считается одним из авторов летописи Мясского завода, которая хранится в Санкт-Петербурге. Благодаря ей мы достаточно хорошо знаем 15-летний период жизни города – один из сыновей Николая Петровича Владимир Николаевич Сементовский был вообще личностью российского масштаба. Окончив Казанский университет, он многие годы вел активную исследовательскую работу, составляя научное описание хребтов Южного Урала, его река и озер. 20 работ из 100 опубликованных им были посвящены исследованию природных явлений родного края. «Озера и реки Южного Урала», «Горные озера Урала» – книга, посвященная озеру Тургояк, в которой автор задолго до экологов современности говорил об особенностях и проблемах уникального озера. Владимир Николаевич Сементовский вел активную лекционную работу, был избран почетным членом МИАСского общества краеведов. В здании завода управления братья Сементовские открыли собранную ими публичную библиотеку с литературой светского содержания. С 1924 по 1951 годы профессор Сементовский преподает в Казанском университете и за свою преподавательскую деятельность дважды удостоен правительственных наград – Ордена Знак Почета и Ордена Ленина. Прожив длинную и творческую жизнь, Владимир Николаевич Сементовский умер в 1969 году. По служном списке священниковых династий Малышевых – десятилетия пасторского служения в храмах Мьянского завода. Но если от самих церквей, где служили Малышевы, остались только косвенные свидетельства, то дом, когда-то принадлежавший Малышевым, пока еще в природе существует. Трудно сказать, насколько ее облик и стиль соответствовали богатству внутреннего мира, бытовавших в нем людей, но дом этот интересен и сам по себе. Малышев стал первым миасским протоиереем, то есть он возглавил целый округ, и благодаря ему наши храмы, многие были отремонтированы в 19-м, начале 20-го. Очень много было построено храмов и часовен, и возродил, вот на достойный уровень поставил всю духовную жизнь своего округа. Вот об этом человеке, я считаю, что следует нам помнить. И здесь же рядом находится, как недавно нам удалось выяснить, его дом. А дом был построен где-то в 40-е годы 19 века, еще его отцом, потому что он заступил на место своего умершего отца. Вот такая традиция была у служителей получать приход. В жизни одного из Малышевых Александра Ивановича два события пришлись на даты, знаковые для всей России. В 1861, в год отмены крепостного права, он начал пасторское служение, а в год 1917, в год большевистского октябрьского переворота, он ушел из жизни и в знак особой признательности своей далекой от революционных настроений пастой был похоронен в ограде все того же Петропавловского храма.